Смотри, сейчас тут будет голдовый сундук, куча бабла, подсумок. Ох ты Бабла, ай, понятно. Хотя ладно, сейчас поиграю, Будь здоров. Эээ, Что? Ты шо, дурак? <свист> <свист> не надо. Вот тут тип прям у тебя наебали нахуй. Ой! Блядь. Не, ну заверну хорошо. Че, не что, они откисли что-ли? Интересно стоишь, кстати, весьма интересно. О, <толкнул> <связать> <связать> У меня мозг от этой хуйни плавится. Ты хочешь, чтобы я <связать> <связать> пропитал? <Покуски> ну. Посмотри, как я выгляжу. Нормально, да, Я не уверен, что люди на парашютах так умеют мать. <смех> <смех> ну, а как это выглядит? Потому что меня почти не попадает. Потом <смех> <-то там> увидишь. <смех> Блядь. <смех> это сильно. Блять, ладно, это было неплохо Я ja увидел. А, у меня патронов нихуя нету. А, да? okay. <девать> снайперки нет? Есть. Вон чего? А, там плохо очень видно теперь. А где? Он. А, вижу. Сука. <реклама> на барахолку пришел да, да, квадрик едет